Привет, дорогие друзья, интернет-пользователи, гости моего канала "Станиславной". Я Сергей кролик. Ну вот в нашем хозяйстве, слава богу, более-менее наладилось по поводу кормления, то есть бочка комбикорма стабильно. Уже звоним товарищу, если что может подвести. Ну денег нет, ну ладно. А, Сена, комбикорм, вода. А, все. Но есть у нас люди, которые еще до сих пор своих ушастых держат с помощью зелени в виде бурак, парковка, а что там еще с этого? Капуста и зеленая трава. В связи с этим есть такие различные заболевания, как вот сейчас вам покажу. Друзья, привезли мне, ну, я типа там, там кроликовод, ёпарасоте. ну вот, друзья, знакомые взяли, привезли мне три таких ушастиков вчера вечером. Юлька, во сколько? Часов шесть-семь, да? Да. Часов семь. Все они в ужасном были состоянии. Посмотри. Ой. Ужасное состояние, смотрите, да, он раздуты. раздутый, Это, у этого совсем все печально, а, было, по крайней мере, а, эти, видно, сразу уже получше, сдутие уже получше, ну, вот так, как будто беременны. Ну, да, видно, видно, пузатики такие хорошие. У них видно, что был понос. Грязные хвостики. Да. Вот а, причина данного вообще заболевания Есть два понятия Вздутие, то есть нарушение ЖКТ Желудочно-кишечного тракта И есть понятие какцидиоз, который делится на печеночный и желудочный Если печеночный мы еще можем спасти, грубо говоря, залечить То желудочный 100% мы кролика не спасем Как отличить какцидиоз от вздутия Просто нарушение питания в виде вздутия Это легко Берем кролика Берем И просто послушаем животик если у него идет процесс как называется брожение то есть там, он бурлит э, ну, он, вы сразу поймете он бурлит при кардиозе такое ну как бы не наблюдается Там немножко все по-другому вот она у этого четко слышно еще звуки и здесь как будто бурлит вода при таком состоянии кролики отказываются от еды отказываются от питья и в течение двух-трех дней, Погибают. Что же нужно делать? Проволы различные, метранидазол, проволы эспумизаны, там, буботики, шмотики. К сожалению, эффективность 50 на 50. Даже пробовал заливать водку, пробовал заливать э, самогонку, да, которую очень сложно в Беларуси достать. А, ну, нельзя, в том числе, в территории. Ну, в итоге пришел к одному мнению, э, разговаривающий с врачом, который посоветовал. Нарушение ЖКТ, то есть там заявились патогенные бактерии, которые размножились, э, нарушили ЖКТ, то есть нарушили пищеварение, при котором кролик отказывается от еды. А если вы знаете, что у строения кролика, он сможет сходить в туалет только тогда, когда будет есть. Если он есть не может, все это начинает застаиваться, бражить, он покалиться не может и, к сожалению, это смерть. Uh, есть два способа, да, есть там способ лечения каких-то там, м -м, даже тот самый метронидозор да, uh, или трихопол, uh, как я раньше проходил в аптеку, дайте, пожалуйста, там пять пачек трехопол на меня такими глазами, да, если кто-то понимает, о чем я даже сам тогда не знал, что трихопола от этого заболевания, ну ладно, хотя там составляющая тоже метронидозор. Я пришел к другому выводу, в видео это делал уже год назад или полтора это, Юлька, покажи, молочная кислота Вариантов ее два Есть 80%, есть 40% Здесь легко считать, то есть если мы считаем 80%, то а, при лечении вот такого состояния кролика, которое начал я вчера, раз в сутки Ну если там что-нибудь уже сложно, как вот этого, то два раза в сутки Один кубик на, 2 литра воды, на литр воды но я даже делаю при сложных формах два кубика, ну, полтора. Но ну, желательно кубик на литр воды, самое четко. Запомните, вам больше ничего не нужно. Кубик, шприц, кубик на 1 литр воды. Разводим и... Набираем. И вводим орально. В ротик. В ротик. Получается, если сложная форма, то есть вот так... Нужно 2-3 раза в день, то есть утром, обед и вечером. И курс так дни 2, ну максимум 3. Главное следить, чтобы кролик начал сам кушать. При этом убрать всю зеленку, убрать всю подстилку, убрать любой комбикорм, поставить чистую воду или с этим лекарством и положить сено. Грубый, грубый, грубый курс. Так, смотрим, что с кроликами произошло практически за сутки. Сейчас у нас часа 2 на улице, провезли их часов 6. Здесь, в данной ситуации, самое главное, вовремя увидеть э, данное заболевание. Если э, тут важен часы, не важно там день, два, три, важен часы. Чем быстрее мы увидим э, нарушение ЖКТ, как вот здесь, Улька, ходи покажи. С этой стороны. Видите, вздутие на этот бок. Mm -hmm. Вот этого кролика будет очень сложно, честно спасти. Очень сложно. Почему? Потому что уже у него... Э, очень большое вздутие, при котором растягивается внутренние, Ну, короче, там уже сильно вам говорить не буду, но если вы вскрывать будете когда-нибудь этого кролика или вообще таких кроликов, то вы все, друзья, увидите. Самое главное, чем быстрее вы видели вот это заболевание, чем быстрее, тем... и легче побороться. Если все хорошо вы сделали, если вы дали 2-3 дня молочную кислоту, 80% кубикного на литр воды, то с кроликом будет все хорошо. Вот в этих два кролика, рыженькие, у нас они уже начали самостоятельно кушать. Если самостоятельно начали кушать, у них уже прекратился понос. Все. Вот засохший это еще вчерашний их. Второе то же самое. Вот видите, все подсохло все. А были совсем в таком состоянии, что есть два варианта: или у него сильный понос, или у него сильный запор. Поэтому, что делает молочная коснота? Мы убиваем всю патогенную микрофлору. Ну, правда, и хорошую. Мы убиваем все, находящее в ЖКТ, желудочно-кишечном тракте. Для того, чтобы его максимально быстро освободить и заполнить туда уже нормальной едой. Потому что, если он после этого прокалится, он сможет что-то начать кушать. Потому что, если мы не спустим вот это все, что находится здесь, у него проблема с питанием он не может самостоятельно покушать в данном у меня в хозяйстве я уже наверное около года может чуть больше да больше намного не знаю что такое вздутие потому что более-менее у меня было ну, по кормлению более-менее от зеленки отказался поэтому с этим плюс если вы кормите зеленкой то это большая вероятность того что будет у вас проблема если этого вот три кролика от одного человека, то два кролика до этого привозил. Прошло уже больше суток обнаружения вздутия. Помочь я им ничем не смог. Они уже, у них не было даже рефлекса глотательного. Я не мог им нормально ввести лекарство. Хоть ты зонт ставь. Дальше. Здесь у меня еще один товарищ есть. То есть города Кличево, между прочим. Вот смотрите. Привезли мне кролика. Вот он. Калится он начал более-менее уже грубым таким кормом Ну, не груб, ну, твердым Вздутие немножко пропало, но все равно видно, что еще вздутие у него есть Он на лечении у нас вторые сутки Если эти только сутки, этот на вторые сутки Ну, по поводу того, что вы сейчас можете мне написать Зачем ты пронес заразу к себе в помещение Друзья, на то и есть друзья, чтобы мы могли помогать Это в первую очередь Второе А второго и нету есть друзья, которые просто в трудную минуту помогут, потому что есть у людей любимцы, не во всех большое количество кроликов. И да и у меня здесь, поверьте, небольшое количество кроликов, чтобы там бояться, ай-яй-яй-яй, не дай боже, что-то я потеряю. Тем более покупал я не за доллары, а просто за белорусские рубли, то есть по голове не такое же самое настоящие цены. Но это, отхожу от темы. Первое, сейчас зеленые массы валом. Сейчас пойдет капуста, сейчас пойдет морковка, сейчас пойдет красный бурак. Друзья, не давайте, пожалуйста, кроликам. Кролики тоже, они живые, они хотят жить, они хотят быть здоровыми. И вы, уверен, хотите меньше получать от них проблем. Если у вас нечем кормить, ну, кормите сеном, ну, кормите там, я не знаю, ну, грубыми кормами. Да, если понемножку вводить в рацион любой корм, он и пень будет грызть. И пень будет грызть. Но при этом нужно вводить это не резко, а постепенно. Потому что если резкая смена корма, нарушение ЖКТ. То есть это получается не коксидиоз, а именно ЖКТ. И я говорю сейчас не про какцидиоз, а про ЖКТ. Нарушение желудочно-кишечного тракта. Я уже много, наверное, бла-бла-бла наговорил. -бла -бла но лазить по клеткам я не буду сейчас, потому что трогал этих кроликов. Я им выделил вот это помещение небольшое. Туда не иду, сюда я тоже не иду. То есть занимаюсь именно этими. В данный момент. Вечером, помывшись, будем заниматься другими кроликами. Что хотел, я думаю, сказал. Если кому-то что-то непонятно, пишите. Если у кого-то 40% молочная кислота, делайте 2 кубика на литр воды. То есть в 2 раза. По поводу щавельной кислоты там, или муравьиной кислоты, друзья, не пробовал. Так что я сразу говорю, не знаю. И говорить за это не буду. Я говорю про то, что сам на своем же опыте попробовал. И неоднократно. Если вы вовремя увидите, с учетом того, что жинка в декрете, она постоянно каля этих кроликов, ну, шарик -то, ну, ходила там, да, Поэтому если какое-то было нарушение у меня и в предыдущие, когда я держал на улице кроликов, мы быстренько их находили и максимально быстро начинали их на лечение. Поэтому выживаемость очень высока. Но, друзья, огромный огромный минус. Если он все же выздоровеет, у него будет отставание от других своих же собратьев и очень-очень сильно. И все, кто кроликов мне сюда провозил, я им это говорил. Особенно это если какцидиоз, там вообще будет отставание сильное, полулодь до полурахетизма. Ну а про ЖКТ просто будет отставать от своих собратьев. Хотя при этом поболеет 3-4 дня. Но на самом деле не всем будет болеть, пока это все переварится, перемолится. Все, всех вам благ, друзья, всем счастья, здоровья, всемирное благополучие. Если что-то заинтересовалось, напишите. Если не заинтересовалось, поставьте дис и все. Всем пока, всем мирного неба над головой.